Ну вот, соответственно, в связи с этим я разработала вот такую таблицу. Это алгоритм выбора операции. Значит, вот эта таблица выбора алгоритма устранения рецессии, выбора метода для одиночных рецессий. Как ею пользоваться? Это жесть. Это Почему? Не, ну может быть возможно. Но но смотрите все же очень просто класс рецессии и поехали сюда первый класс что такое гр это глубина рецессии до двух миллиметров я все равно разбила по высоте я вам объясню почему потом мы когда метод будем просто рассматривать я объясню почему я глубину рецессии все равно все таки их разнесла первый класс до двух миллиметров и более двух миллиметров. Второй класс до трех миллиметров. Мм и второй класс более трех миллиметров. Третий и четвертый. Я раскрою маленькую тайну. Сейчас я доделала вот здесь. Еще добавила туда классификацию Апатарна, утрата сосочков. Но это будет немножко отдельно. Я думаю, что через год я ее да, компилирую. Так, чтобы ей можно было действительно вот так ткнуть пальцем и сделать правильно. Соответственно, здесь вы выбираете тот пунктик, который у вас превалирует, у вашего пациента, у каждого зуба. Причем вы его выберете, если вы будете оперировать одиночную рецессию, там или два зуба сразу, вы выберете самый тяжелый показатель, который у вас есть. Помните, по степени тяжести, как вот мы всегда, как мы диагноз даже ставим, мы всегда по степени тяжести самое плохое мы выставляем вперед, как нас вот учили на диагностике. Соответственно, здесь вы выбираете тот показатель, который у вас самый тяжелый, делаете совмещение и попадаете в ту операцию, которая вам следует провести пациенту что сложного не знаю кажется просто мы сегодня разберемся с ней это как бы вот это даже вот у меня кто учился мы только начали и предложили эту таблицу доктора хранили у себя ее в кабинете в ящичке и первое время как подспорьем провели диагностику, да, сделали пародонтальную карту пациенту. он ушел, сели вот и начали складывать, прикладывать, фотографии какие-то посмотрели. И планирование операции происходит вот как вспомогательным материалом. Вы когда сделаете их там, 20 штук, она вам больше не понадобится. И биотип вы уже мерить, скорее всего, не будете. Но для того, чтобы начинать делать это правильно, и чтобы у вас был успех, потому что если будет, будут неудачи, к сожалению, конечно, чаще всего это приводит к, от, к отказу от данных методик и к отказу вообще от проведения каких-либо парадонтологических пластических действий. Но это частая история, когда врачи, попробовав не совсем правильно применить Метод в, в той клинической ситуации, в которой он был не, ну, неправильный, да, его нельзя было использовать. Да, очень, очень, очень сильно муторно, очень сильно ювелирно, понимаете, очень надо много затрат вложить. В парадонтологии вообще все муторно, да, ювелирно и затратно. Все вообще очень ювелирно. И ты, когда это берешься делать, еще очень сильно, ну я в этом случае говорю про себя, сопереживаешь, да, приживется. Вот вот чтобы у вас а, этого не было, вы должны вот быть в себе вот уверены. Вы за вот такую вот полетите еще сумму денег. Ну в моем случае. И когда я там даже он прижился, и ты пережил с пациентом этот период после на телефоне ночью днем. Ну, вот же вы это же это понимаете, что, -то что, -то, что, -то, что -то, вы же понимаете прекрасно, что я тоже все это переживала, и переживаю вместе со своими пациентами. Ну, я По... уже не говорю, когда это Постоянно. А что такое неудачно? Неудачно, когда на съел, а даже не вот неудачно? Ну, у меня пока такого, слава богу, не было. Вот, но это счастье, да, я не столкнулась с этим в своей жизни, но они умирают, и бывает такое, как бы, ну, для этого есть причины, это не надо посыпать себе голову пеплом, нужно анализировать всегда, почему вы сделали, что вы сделали не так. Бывает, между прочим, что и пациент сделал не так, но, поверьте, 80% в ваших манипуляциях причина. И, и всегда это этап диагностики. Почему я долго с вами это ковыряю сейчас? Потому что это самое важное планирование операции. Никогда. но я первое устранение рецессии провела в 2003 году. То есть я 17 лет оперирую рецессии. Конкретно это было моей целью. Я ездила на это учиться. Я этим. И все равно я постоянно учусь, занимаюсь, у меня свои есть осложнения у пациентов. Поверьте, как бы не бывает такого, что... Я не поверю ни одному врачу, который скажет, что у него все приживается, у него все прекрасно, у него не выполни один имплантат, и, и, и все блестяще. Это, этого не бывает, у нас работа такая. Я могу вам сказать, что Зукелин, например, но это не в, в те курсы, которые он читает в России, а те, которые он читает у себя в, в университете Сан-Рафаэля э, в Милане, он рассказывает, он показывает свои неудачи и рассказывает ошибки, и рассказывает, вот что 10 лет назад я вот так делал, я бы сейчас вообще так никогда не стал делать. Это нормально, это рост. Поэтому, конечно, никакой биоз, конечно, не керитаж, конечно, мы будем заниматься регенерацией, восстановлением правильной анатомии парадонта. Только так. И даже вот это муторное придется все пережить. Итак, мы будем возвращаться сегодня многократно к этой таблице. Я пока просто сакцентировала ваше внимание на том, как пользоваться, какой принцип здесь, сам алгоритм этого выбора. Но мы ее разберем конкретно на каждом примере. Устранение одиночных рецессий есть традиционный метод. Раньше он назывался апикально-корональное перемещение. Придумали его супруги Ланге. Почему-то он как-то... Апекальное слово утратилось, и теперь в литературе он описывается как корональное смещение, даже не перемещение. Абсолютно классическая, традиционная методика, на базе которой основаны вообще половина всех парадонтологических вмешательств и операций. И Имея в арсенале в руках вот эту операцию, вы сможете ее применить и на зубе, и на имплантате. Показания. Это первый класс по миллеру, второй класс по миллеру и третий класс по миллеру с оговоркой о степени утраты сосочка. Здесь мы с вами еще будем применять классификацию потом по тарну, да, Классификация тарну подразумевает утраты сосочка, три класса. И в зависимости от степени от класса по тарну, у нас будет с вами результат по третьему классу, который мы будем прогнозировать заранее пациенту и обсуждать с ним это. Это опять наша любимая таблица. А, синим цветом, а почему я начинаю всегда только с этого метода, потому что а, хирург, который этим не владеет, дальше двигаться просто не может. Обратите внимание, в синее это все корональное смещение. Понимаете, да, как, насколько тотально это для вас?